Батя спит. Мне сейчас батя спит рыгает на вас до сидел. Цензур на первом канале. Пусть говорят. Кого ты назвала Те вещи, Те вещи, которых невозможно молчать. Ой, блядь. А, это этот хач, нигерский хач, да? Сука, ди... да. Сука с... ди... Дима. Нигерский хач. Сука, Дима. А он Сочи не с из Чикаго, блядь. Нигерский хач, блядь. Сука. Не, серьезно, это ты нигерский хач, Сочи мне с Чикаго у тебя, блядь. Uh -huh. Знаешь, такие медведи, пап, на драки проговаривают за каждый раз так Максимальный поворот, хуяк, пошел Как, как, повтори еще раз Просто motherfucking the bushes. Здравствуйте, Влад. Влад. Влад. Я снимаю, Влад. я снимаю. Влад. Камера что Влад. Влад. Влад. Влад. Бля, это как смиривает такое, что мы чего Влад. А похуй простих на ножок. Влад. Просто дивись. За Майнкрафт. Не надо. Сука. Знаешь почему могут в роботе в хатре забанить? Yeah. Если ты персонажа сделаешь черным и будешь играть за вампира, блин, трансформируешься, он будет белым полностью, адберишься. Такс. Состав очищенная вода, сахар. Регуляторки живот болит, просто пиздец. как Серьезно, я тебе говорю. Ну как? У него акцента нет, он говорит на чистом русском. Прям. Он понимаешь, он ехал и ел курочку. Он и мне предлагал, ты понимаешь? <смех> знаешь, Дим, <смех> знаешь, знаешь, Дим, представь, блядь, садишься, в, сука, в такси, он к тебе поворачивается, блядь, и, и ест, как бы а вот, там, вот а самый наггетс, это... наггетс ест, как бы потом глотает и говорит, ну здорово, пламперчик. Сука. <смех> <смех> <смех> Вот. Охранник банка Северного Королевства Сбербанк. <свят> Живи ярче. дети <свят> не, не, не падай, Ой, его там много. Мне просто надо этот Хардкарбон в... меня было. Нет, не вода, пизда. Везде дебла на Геф Важный шар размышляется? Над Крисоч дома, ТВО и Госиделя, а мы в Баймане. Ала-ла, ала-ла. Над Кришош дома, ТВО и ГОСИДА, баба, маня, ла ла ла ла. Знаешь, я вспомнил одну историю, которую ты читал в новостях. В, в турецком атель ателье, как чувак обосрался как в боссе, и его выгнали ногу за это, блядь. Тут это пикче блядь, появляется просто вроде just shit in the water. Все фризан, бля, друга история, ха-хам, пам, пар, уй, извиняюсь, <п Después>